Я Вален Малышев, здравствуйте. Сегодняшняя тема страдания – это выбор. Эта тема не нова. Я не открыл Америку и не забрел колесо, когда вам сказал, что страдание – это выбор. Именно выбор, никак не иначе. Страдающий человек, когда-то осознанно, пришел к этому выводу и решил быть несчастным болеть, жаловаться на жизнь, хандрить, распускать нюни, бежать на диване и проклинать весь мир, себя в том числе. Эти так называемые страдальцы не поняли, не вкусили соль жизни. Они не поняли, что у нас настоящий кайф – сама жизнь. Это заблудшие души, зачастую ленивцы. Слепцы, по духу, не принимают жизнь такой, какова она есть, не пытаются ее менять, а не позволяют жизни их менять. И в этом и главная ошибка. Эти страдальцы когда-то нажали кнопку страдания, вдруг включили эту функцию, эту опцию, будь она неладна, И теперь подсознательно этим наслаждается. Они подходят к вам и жалуются, говорят плохо, кто-то умер, как тяжело, нет работы, нет денег, болею. Иногда просят взаймы, либо услугу, либо деньги. Они хотят, чтобы вы их выслушали, обязательно пожалели. И их история очень долгая, очень сложная естественно, естественная. Прослушав эту историю, можно долго реветь, жалеть его. И это неправильно. Бегите от них. Если вы таким оказались, бегите от себя такого. Лечитесь. В прямом смысле слова, Нет, не отнимите комментозно. Духовно. Обратите взор внутрь себя. Почему вы страдаете? Как правило, за того, что вы, наверное, недоласканы, либо слишком изласканы родными, либо судьбой. Либо вы очень самолюбивы, эгоистичны. Это все набор ваших функций по умолчанию. Начните что-то, наконец, делать. Не позорьтесь. Не позорьте себя. Не позорьте род людской. Все мы сделаны из одного теста. Каждый из нас прошел определенную школу жизни. Бывает, даже десятилетний ребенок перенес больше, чем 70-летний старик. Но жаловаться последнее дело это признак слабоумия в хорошем смысле. И, естественно, отсутствие мудрости. Наберитесь терпения, возьмите за голову, перестаньте жаловаться. Никому ваши проблемы не нужны. Найдите внутренний стержень, обратитесь к Богу, если так хотите. Вы сможете. Если откажете со страданий. На этом все. Берегите себя, подписывайтесь на канал и оценивайте видео.